Мы находимся на расстоянии от города где-то 4 километра, на высоте от уровня моря 240 метров Это Показывает навигатор вот. На этом месте располагались, располагались позиции зенитиков Вот бутвейт, камнями Выложен круг где стоял вот. Я не знаю, как снять -то общий план Не снимешь здесь вот. Если вот так идти, то видно круг из камней Вот уже камни поросли там, там камни под травы, вороники. Тут он Все заросло уже, прошло 7, больше 70 лет. Но остатки видны. Здесь вот сзади находится, сзади меня, четвертое озеро, справа Бероновские озера на карте это место показывают это место на карте выделено кружком она там еще разные места надо будет тоже дойти туда посмотреть что там осталось вот. там рядом находятся позиции блин, блиндажи что от них осталось я покажу чуть позже здесь кстати, в этих местах входили подбитые немецкие самолеты Первые дни войны большинство мужчин ушли на фронт, кто остался в заводе и зенитные части. В том стояли женщины, тут женские подразделения стояли. Это я покажу внизу, есть музей. Тогда спустимся и там по плану Барбаросса город должны были взять за три дня. Напали на город сразу 23 июня, на второй день войны. Тут уже были, были бомбежки, начали отступать со стороны Петинги. Там были даже бои пиром на 29 июня немцы перешли границу СССР за Полярии. Они рассчитывали уже через три дня быть в Мурманске. Их авиация и артиллерия наносила мощные удары по укреплениям Красной Армии. Но как только основные силы Вермахта вошли на советскую территорию, они увязли в многочисленных болотах и сопках. Красноармейцам и пограничникам ценой неимоверных усилий удалось сдержать первый натиск фашистов. Только один пример. Советская рота заняла позиции на Сопке, где стоял старый пограничный столб еще со времен Финской войны. Солдаты, решив, что здесь проходят границы СССР, поклялись стоять насмерть. Фашисты... Постоянно атаковали сопку, и в конце ее оборонял только один человек, рядовой Гайфулин. И когда подошло подкрепление, вот рассказывали, как это было, Гайфулин повернулся, увидел, что свои, и сказал, сдаю пост, и умер. Вот наш город так выглядит, Он залив, там выход в море, не знаю, как тут я думаю, видно. Сейчас я зум немножко прибавлю. Ну, вот так, мне кажется, виднее. Вот залив, выход в море. Вот наш город. С апреля 1942 года Мурманский порт начал принимать караваны суда с военными грузами. Ну, союзники. Поставляли, лично не безвозмездно. Приходилось им за это платить, но они тоже платили своими жизнями. У нас есть кладбище союзническое. Там похоронены как раз вот, погибшие при налетах. Вражеской авиации вот, Я надеюсь туда съездить Показать, поснимать Вот И поэтому ареты стали более ожесточенными Но несмотря на это пор порт зашло более 300 караванов с грузом Мы военные В больше военные грузы были Первый же день войны Великобритания предложила Советскому Союзу содействие во всем чем она может помочь в борьбе против Германии Через три месяца к Англии присоединились США. Союзники поставляли военную технику, оружие, медицинское снаряжение, 500 тысяч тонн в месяц. Простые люди собирали и отправляли в Союз продукты, теплые вещи. В северных конвоях участвовали 14 стран, но в основном в них ходили британские, советские, американские суда и боевые корабли. Помощь Запада не была безвозмежной. Транспорты, приходившие в Мурманск, никогда не уходили обратно в пустыню. Мы старались и в войну не быть должниками. Вот на тех пароходах, которые к нам приходили, которые разгружались, мы отправляли в Европу все, что у нас было. Мы отправляли лес, мы отправляли металлолом, мы отправляли лекарственные запасы, которые старались, так сказать, свой вклад, так сказать, тоже как-то показать. И э, мы рассчитывали золотом. Пятые сутки, как здесь шутят, путешествие в ад. Первые четыре дня ненастье было нашим союзником. В густом тумане конвою удавалось успешно скрываться от самолетов-разведчиков, но сегодня распакодилась и над караваном завис кондон. Нет сомнений, что он регулярно передавал по радио данные о курсе и скорости конвоя. Старфон Уоллес объявил, что команда должна быть на готове. Вражеские бомбардировщики и субмарины могут появиться в любую минуту. Сердце ноет от дурных предчувствий. Всех нас сковало тревожное ожидание. После того, как немцам не удалось ни с воздуха, ни с земли, добраться до города, они стали ожесточенно бомбить город. Иногда фашистская авиация бомбардировала город по несколько раз в день. Иногда воздушная тревога продолжалась по 16-18 часов, а личный состав зенитных артиллерийских частей по 22 часа в сутки стоял у орудий. В июне 1942 года Мурманск был практически уничтожен. Только 18 июня враг сжег и разрушил до 800 жилых домов и несколько общественных зданий, школ и больниц. Зенитчики за первый год войны отразили более трехсот налетов вражеских и авиации уничтожили свыше 50 самолетов. Железную дорогу бомбили ежедневно. Мурманский порт по 10-15 раз в день. У нас авиации было мало, мы мало что могли противопоставить. Зенитной артиллерии в первый период войны у нас практически здесь не было. Было несколько батарей, которые стояли на охране стратегически важных объектов. И вот поэтому так и случилось, что в сорок втором году, в июне месяце, немцы практически сожгли Мурманск. Фашистские самолеты атаковали Мурманск волнами. Сначала сбрасывали фугасные бомбы, потом зажигательные. Люди бежали в сопки. В городе оставалось не более 35 тысяч жителей. Четыре раза меньше, чем до войны. Но железная дорога и порт работали без перебой. Сейчас немножко статистики. К исходу 43 -го года в Заполярье действовало 6 зенитных артполков, 10 отдельных зенитных артиллерийских дивизионов, 2 зенитных бронепоезда, зенитный пулеметный полк, 3 отдельных зенитных пулеметных батальона, 85 отдельных взводов ПВО, Зенитный прожекторный батальон, дивизион аэростатов загруж... заграждения другие подразделения. На вооружении частей имелось 318 орудий среднекалиберной и 311 орудий малокалиберной артиллерии, 596 пулеметов, 109 прожекторов, 58 аэростатов заграждения. Увеличение количества войск ПО и рост их боевого мастерства заставили противника во второй половине 43 -го года значительно уменьшить активность авиации в районе Мурманска. Всего за 43 год части зенитной артиллерии и истребительной авиации ПО в районе Мурманска уничтожили 87 самолетов неприятеля. Последние бомбардировочные налеты фашистских войск на город были совершены в марте 44 -го года. Ну, вот такая вот статистика. Город бомбили... Столько было сброшено бомб практически столько же, сколько на Сталинград. То есть такой же. второй Сталинград еще называют. Вот одно из закреплений Тут уже деревья поросли. Вот нашел тут кирпич. Вот кирпичик такой тяжелый. ФК. Тут даже надпись есть. ФК. Не знаю, что это означает. Там еще что-то. Может быть, металлоискателем полазить, было бы интересно. Положу его обратно. Там он оба что-то бьется. Такое, такое же. А, вот здесь. Да, там, там что-то есть. Я там накопал. Может гильза какая-то большая. Я не знаю, что это такое. Нигде нет опознавательных знаков. Ни грагировки. Чего я тут не нашел. Но... Факт, что здесь что-то такое можно еще найти. Кстати, был у меня металлоискатель. Как-нибудь надо заказать. Здесь вот полазить. Что-нибудь здесь ну, можно такое интересное найти. Копать. Ладно. Вожу кирпичное место. Вот. Я лучше его переверну, как будто как так это выглядит. Довольно высокость еще забыла. Насыпана. Главное здание было. Увидь бы это все как было в реале, было бы интересней. Но то, что здесь можно что-то найти, это факт. Вот еще. Тоже тот -то же костер. Но тут видно даже кладка из камня. сделана. Все уже давно разрушено, к сожалению. И до нас не дошло. Вот так это выглядит снаружи. Тут неудобно лазить деревья. Вот здесь что-то было тоже. Видно, что кладка из камней. Правда, не из кирпичей. кирпичи наверное, увезли что-то было здесь с кирпичей. Ну, факт. Кирпич я нашел. Они, может быть, уже закопаны. Я не знаю, просто сейчас идем. Вот такое еще. Тут даже баня была. Говорят, женщины в время бомбежки мылись в бане, приходилось выходить. Вот здесь вот Какая-то комнатка была и переход. Да я не полезу там болот уже, болото тут уже. Но летом она высыхает. Тут еще не высохло. Не снимаю его против солнца. Обошел с другой стороны. Вот здесь тоже кладка. Тут норы лемингов, видимо. Ну вот так вот здесь они все выложили, Тут много этих укреплений. Каждый раз нахожу все новые. Грибы когда собираю, ну, обычно по пути здесь прохожу, грибы собираю иду дальше. Все рассыпалось, но здесь явно что-то было. Вот здесь металлоискатель бы тоже можно было бы походить поискать а ну, не знаю, что можно, гильзы найти что еще вот тут вырыто углубление с рост ну тоже тут уже если не знать, что здесь была зенитная ПВО то я не догадался, что здесь было что-то такое со времен войны оставшись здесь хоть подсохло здесь уже не по луже ходим сухой местный смотрите что, какой я нашел тут вокруг все выложено камнями кладка сохранилась это не это искусственное это же неприродное и вот такое тут большое довольно было помещение Казармы может да ну скорее всего здесь было был пол но со временем земля насыпалась деревья выросли И вот у него чай уже растет Вот ничего вот такого уже не осталось интересного Смотрите, когда здесь были бои Самолеты летали Как сюда, интересно, доставляли Оружие Боеприпасы ну, может, самолетом, вертолетами, наверное. Там еще он. Тут еще понюзу я видел. Такие здесь у нас есть интересные места. Или здесь уже был? Нет. Тут тоже явно было что-то... Какая-то кладка была. Ее развалили. Я со временем осыпалась, не знаю, как они вообще строили. Вот мы проходим, в дверь, как бы здесь скорее всего дверь была, заходим, попадаем в помещение. Ну вот, смотрите, вот же очевидно, вот камни, камни наложены друг на друга. Не знаю, как камера передаст мне. Обычно фотоаппарат в Так. Вот такая здесь красота. Вот, пожалуйста. Так. Здесь тоже, наверное, какое-то казарное помещение было. Может быть, припасы хранили. Сейчас трудно сказать. Все участники событий уже умерли. Женщина твои, Валик, я уже говорил. Но все равно вот, место атмосферное. Такое, как будто рев самолетов слышишь. Здесь какой-то ров, но сомневаюсь, что здесь что-то было. Вон там внизу, если спускаться по склону, там будет озерцо небольшое. Марушковое болото. Здесь там крупная марушка растет. И... Зерцо чистое. Вот они, скорее всего, оттуда брали воду. Они же не будут из города возить воду. Вот это здесь полно в сопках. Не каждого можно пить, даже сейчас можно пить. Но это уже очевидно, смотрите. Все. Выложен квадрат. Прямоугольник, ровно все. Там тоже кладки вон. Нет, тут что-то уже нет, это плесень Так Вот ровно, ровно все сделано Раз комната Тут, да, тут трехкомнатное что-то было лкалко, что все развалили. Может не развалили, может после войны все увезли, сожгли. Кто знает, что тут было. Но вот такое вот здесь местечко. Просто солнце снимает. Вот. Видно. Опять же говорю, если есть у кого металлоискатель, можно сходить тут поснимать, покопать, копы поделать. Что? У меня такого нету. К сожалению. на опять говорю, местечко здесь атмосферное. вон еще. Тут их кругом очень много. Иногда находишь, иногда теряются из виду. Бывает, идешь о. Я видел вообще тут глубокий один. Глубокий с меня ростом. Скопали в сопках. Конечно, вот еще. С переходом. Или это вход, наверное, был. Вот здесь какая-то землянка. Да. Если нравится видео, лайки ставите, не забывайте. Пишите в комментариях, что не понравилось. Планирую еще сделать заход в еще несколько таких мест. Может даже в этом году. Посмотрите, вот здесь мы не были еще. Просята бросили мусор. Целку из-под пива. Здесь довольно глубоко вырыто, кстати. Камера не отражает. Собрался уже уходить, но нашел еще. Какое-то сооружение было. Вот тут. Также кладки с камней. Скорее всего это как фундаментом служило, как полагаем. А здесь сверху да, насыпан вот переход в другую. Я говорю, здесь много много. Каждый раз находишь новые. Точнее, не новые, а те, которые не видел. Где-то та, которую я ищу, я не могу найти. Каждый раз здесь ходишь и не замечаешь. От них ну, ладно. Вот черничное место. Много черники будет. Здесь и грибов и черники всего полно. Сейчас немножко вниз спустимся, может там что найдем. Так, больше я искать не буду. Пойдем в поселок, сейчас там поснимаю немножко. Вот из леса можно выходить. Это через час буду на месте. Ну все, я больше искать ничего не буду. Пойду уже в сторону музея, там поснимаю. Ну и домой. Видим монтировать. Смотрите, как он красиво. Вот укрепления, которые были сопки. на сопке, только здесь более благорожные. И вон там еще. Но вот. это я же уже в музее нахожусь. Такое было. Такого вида. Вот еще одно. Крепление. Там еще есть. То, а что осталось.